Приветствую, друзья! Сегодня я хочу сделать важное объявление, сказать вам, что мы решили вместо 350 долларов проводить консультации за 250 долларов, и это в течение месяца. И это. Наши ученики, наши мастера, вот они со мной уже работают десятки лет. И поэтому, если вы мне доверяете, вы должны, естественно, доверять им. Потому что они связаны со мной. И теперь хочу вам сказать, что вы начинаете искать альтернативную медицину, науку и искусство выздоровления естественными методами, тогда, когда вас так сильно покусает ужаленный петух, что когда уже у вас разрушится все, когда ваш дом уже сгорел на 75%, тогда вы Находите доктора Бориса Увайдова и кричите «Спасите, спасите, спасите!». Но как спасти, когда уже дом сгорел на 75%? Или на 50%? Неужели непонятно, что ни одна хроническая болезнь за 100 лет еще не вылечилась даже от ангина? Нет знаний. И поэтому вот эта слепая вера, сами знаете, в кого и во что, она вредит. Это получается так. Какая-то демоническая сила делает все возможно, чтобы вы были бедной, больной, замученной чтобы вы были зависимы от всех, чтобы вы купались в море отрицательных эмоций и так далее. А я вам предлагаю сначала разгипнотизироваться. У нас конкурентов нет. Если я 40 лет учился у знаменитых ученых все это опробировал не только на себе, но и на тысячи-тысячи больных, где я значит, вылечил очень большое количество неизлечимых заболеваний, поскольку я собрал этих знаменитых ученых, включая академика Залманова. Вот что он сказал у себя как лозунг повесил себя в офисе, трижды кончил золотую медалью, три раза мединститут, 26 лет работал со всеми знаменитостями Европы по всем специальностям, поднял десятки тысяч инвалидов. При современном методах так называемого лечения, если бы наша кровь могла говорить человеческим голосом, она бы визжала и кричала, как ужаленная свинья. Так наша терапия отличается от всех других терапий не что-то одно, а у нас комбинированное лечение, направленное на эмоциональное излечение, дальше физиологическое излечение, Дальше – ментальное лечение, эмоциональное лечение и, естественно, духовное пробуждение. Значит, дух, душа – вся сила в душе и в этих тонких телах. И представьте себе, если вам не показать, каким образом тему, значит, нейтрализовать светом ни от одной болезни никто никого не вылечит. может только сделать небольшое улучшение. Вот. Но мы делаем выздоровление за три месяца капитального ремонта. Значит, я лично постарался сделать капитальный ремонт. В этом капитальном ремонте я вам говорю как очистить значит вот астральное тело, ментальное тело, эфирное тело, как восстановить вибрации значит вашего кокона то есть значит у каждого есть вибрации, вашей души, тонких тел, называется ваша аура. Вот. И все эти отрицательные эмоции, они разрушают энергетические центры, чакры, и разрушают эндокринную систему. И поэтому это пандемия щитовидной паращитовидной железы. У нас Девять живет внутренний секрет. И поэтому, значит, как только вы созреете, позвоните там Ане, у ней есть телефон, кто ее знает, кто доверяет. И у нас Алексей есть. Он занимается на YouTube-канале. Вот. Пожалуйста, пока я жив, пока мои ученики работают со мной, мы сделаем все возможное для того, чтобы вы были здоровы и счастливы. Удачи, счастья и здоровья.